Сетевой маркетинг и традиционный бизнес, они развиваются по разным законам. Ну да, персоналов можно уволить обычный персонал, да. а сетевиков-то не увольишь. Сетевиков нужно вдохновлять, то есть больше сетевой маркетинг это бизнес, связанный очень серьезно с психологией и межличностными отношениями, то есть вот с теми энергиями, которые внутри сети крутятся, да, которые транслируются администрацией, то есть видение компании, то есть умение вдохновить людей на движение, потому что только так можно в сети в традиционном бизнесе есть другие рычаги управления ну и соответственно то есть, стал выбор да то есть куда там дальше двигаться то есть и соответственно здесь уже выложил свои семь причин вот эти да то есть семь критериев выбора компании и начал шаг за шагом там компанию за компанией мониторить то есть что же это такое расскажи про семь причин да, они как бы банальные, и просты. То есть, кто вспомнит Эйджел, да, то есть кто сталкивался многие с этим. многие да. вступили после того, как Agile уже ушел с да. рынка. То Новички есть же есть на рынке. Steam. То есть это то, чему нас обучали, но, скажем так, даже там игра слов, угу. да? либо подмена понятий. Это, это, это часто в сетевом маркетинге. Да. Вот происходит подмена понятий в правильном критерии. Угу. Ну, вот, например, там начало бизнеса. Угу. Как бы очень часто в случае закон 1,9,90%. Либо важно быть в начале там и так далее. Но мы о нем поговорим об этом критерии, как как им играют очень часто, да, и как подменяют это понятие. То есть, первый пункт для меня это был продукт. Угу. То есть продукт это основа бизнеса. Но мы сегодня об этом говорили, что 95% это будут наши клиенты. Им Конечно. все равно, как мы зарабатываем, как мы, мы, мы галстуках, как красиво мы говорим. И семинары для да, да То есть сама ценность продукта. Продукт должен относиться к категории wellness. То есть, если мы уже занимаемся сетевым маркетингом, то есть мы обращаемся к чему? То есть, Например, к статистике сетевого маркетинга в мировом масштабе. То есть, есть сайт, который ежегодно выкладывает, на чем создаются товарообороты в MLM. На чем создаются миллионы? Не на чем создаются да. там, десятки тысяч долларов, да? Да. мелких компаний, да. а действительно большие да. Но ну, Опять же, есть сетевой маркетинг, а есть э, другой бизнес. Да, есть там нефть, газ, путешествия и так далее. То есть это огромные индустрии, в которых вращаются миллиарды и триллионы долларов. Но мы говорим сегодня о CTO-маркетинге. Так вот, в CTO маркетинге больше ну, 67% оборота делается всего на двух категориях. Это wellness-продукты, то есть это все, что улучшает качество нашей жизни. То есть бады, витамины, различные коктейли, соки, соки и так далее. И второе – это косметика. Угу. То есть персональный уход за кожей. Угу. Да? То есть почему? Это то, что понятно, это то, что дает результат, это то, что расходуется. То, что заканчивается. То, что заканчивается. Вот. Но самое главное, это то, что дает эффект от использования данного продукта. То есть поэтому это однозначно должен быть wellness продукт. Вот. А с точки зрения идеи продукта, ну, идею можно по-разному крутить. Но как бы, основа это то, что продукт бы давал конечную ценность для конечного потребителя и был адекватен по цене, то есть попадать в ценовой сегмент. То есть, если не попал, то ты продашь только один, ну, два раза. Да, потому что если человек на ежемесячной основе не может как бы среднестатистически просто потреблять продукт, он покупает только в том случае, если он там в сети находится. Или он страшно болен и ему продали это как волшебную пилюлю. От чего-то страшной болезни. Да. Сейчас есть только такие компании, которые продают дорогие БАДы, супер дорогие, с непонятным составом которые лечат и бабушек делают девочками и онкологию лечат и все подряд есть же такие бабушки ну, ну типа продают скажем так уже людям которые хватают за последние 50 лет без надега они готовы платить любые деньги не совсем как бы корректная ситуация и недолгосрочная да потому что ну либо надо искать страшно больных людей да? а это другая энергетика и соответственно но ну, им ну, по сути врать по ну, сути это врать ну есть результаты, но опять же, то есть, как бы, вопрос ну, понимаешь, просто долгосрки. Вот ты говоришь про результаты, то есть возьмем тысячу человек у одного результата. Да есть результаты, но как бы, может быть, он бы и на просто чистой воде был бы, если человек говорит там тысячу ну, человек перебора. Ну вредном он бы там на, не знаю, на соде, вот, ну результатов да. было бы даже больше. Может быть и больше вот, да, да. то есть, Вода и сода, да, то есть как бы получается. Вот, то есть соответственно, то есть продукт должен быть потребляемым, да, то есть и должен быть потребляемым обычными людьми.